Ну это уже, друзья, будет в следующем видео. Буду закрывать верх, зашпаклевывать, шлифовать и потом уже клеить обои. Ну что, друзья, приступаем к ремонту. В первую очередь надо снять себе. Далее обязательно надо застелить нам пол его не зачмавить. Так, друзья, короче, мне, когда кухню устанавливали, вот этот вот угол здесь было крепление, чтобы его тоже подвешивать на стену. Но здесь у меня видите вытяжка, то что я просверлил, ее маленько не в удачном месте. Им пришлось это выпилить, и само собой крепление на этот угол они тоже выпилили. Сейчас я уже сам хочу это зацепить. Ну, к стене, чтобы чтобы она тоже была подвешена. И, короче, снял вот эту вот флексибельную трубу, или как ее называют. Не знаю, снял ее. И смотрите, что обнаружил. Так что не зря я сюда полез. Короче, вот эту вот штуку я уже был на силикон, приклеил, все это сделал. А они ее же, чтобы отмерить это все, они ее откручивали. И смотрите, как они сделали. Ее надо, наоборот, переворачивать, чтобы она когда... То есть не дует, она закрыта А когда дует, она раз из-под низа должна открываться Ох, эти криворукие, блин ну, Сейчас перекручу Ну вот так вот я считаю, что уже будет правильный Вот она дует, открылась Не дует, закрылась Они не кверх ногами, как они сделали Вот такой вот натяжитель мы солодили. И теперь у нас, смотрите здесь теперь все одинаково то есть вот здесь два миллиметра примерно и вот здесь два миллиметра а так вот этот вот задний угол он стоял прям на стекле все со шкафами все настроили более-менее ровно висят теперь теперь я могу не бояться что у меня угол задний провалится все вот так вот теперь это выглядит и сюда я потом еще смастерю такой уголок и вот это вот дыру я закрою сейчас буду кидать профиля кидать профиля, вот этот вот островок я все-таки сейчас вырву. То есть вот этот гипсокартон. И это мне надо немножко сместить тут. То есть, вот этот вот профиль, то что тут идет, я его оставлю. Только вот там в конце немножко подправлю, по-другому. А вот эти вот надо будет мне сюда двигать, и вот этот вот тоже сюда надо двигать. Так что понеслась. Ну что, тут-то я профиля прикрутил. Тут-то можно было без проблем подлезть, просверлить и прикрутить к потолку. А тут-то я уже не смогу, так как я буду не, не по край закрывать, то есть не до сюда. А я пойду вот так вот прямо, как вот этот вот профиль идет. И вот так вот туда прямо я так и пойду. И тут я уже сверлить-то не могу. Ну, то есть там внутри. И пошел я по этому вот таким вот типрым способом. Сделал я вот такие вот уголочки. Изнутри со шкафа буду шурупами их прикручивать. И вот так вот это у меня будет выглядеть. То есть вот такой вот уголок. И вот так станет регипс. Кому-то может быть покажется это колхозом. Но я другого выхода здесь не вижу. По самый краю я закрывать не хочу. За счет этого кухня будет еще казаться меньше. Тем более у меня, видите, потолок вот здесь вот идет туда. Вот это вот то, что я подшивал. Его я переделывать тоже не хочу. Поэтому будем делать вот таким вот способом. Сделал три штуки. Ну и вот так вот это у меня как-то все получилось. Вся конструкция. Не знаю, видно, не видно. В общем, держать будет. Никуда она не денется. И вот здесь я вот так вот сделал шурупами отсюда, потом чисто пробочки вставлю, у меня есть такие пробочки для таких шурупов и все это закроется и не будет ничего видно так, друзья, на сегодня я закругляюсь, наверное, хватит уже время без 5-9 вот так вот и день прошел, вернее полдня так вот я сверху закрыл так, сверху закрыто Тут так прикрыл, еще не прикручивал ничего. И вот это вот у нас снизу тоже будет закрыто. Второй день ремонта. Съездил в строительный магазин, купил вот такие вот еще две отдушины. Вчера там был, забыл совсем. Одна, короче, вот эта вот широкая пойдет у нас сюда, над апотека-шранг. И маленькая, куда-нибудь сюда в угол, сделаю ее сюда к этому прям так в общем погнали дальше Вот такой вот шестерочкой, с прошлого раза у меня осталось Не надо ее размачивать ничего, Просто шьешь и все гнется хорошо Так, друзья, мазёкал я тут, мазёкал. У меня ни черта не получается. А чё-чё, вот шпаклевать у меня никогда не получалось. Саня вызвался добровольцем, большое ему спасибо. Он мне постоянно там зашпаклюет, тут зашпаклюет. Вот он, короче, мне вот это вот затянул тоже вчера. Отшпаклевал, вот это отшпаклевал. И сегодня, говорит, еще раз надо, потому что я там, как он говорит, творчество наделал, дай Боже, поэтому он это все поправит. На второй раз еще сейчас ровненько затянет это все. Ну и вот эту вот стену он тоже полностью не затянул. И вот сейчас я ее шлифую. Every single day I'll be making moves Till I'm buried in my grave uh, To the system I don't wanna be a slave I've been doing shit my way uh, Or the highway And in the driveway Is a nice range Cause I grind through the climb I invite right pain You'll never hear me bitch now nah, I don't complain Just gotta focus what you need You can go another tank Anything you want Anything you need Your mind's got the key ingredient It's believed Better mm -hmm. see what you need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 Даже дышать теперь стало легче а то надоел этот бардак пыль грязь теперь можем приступать клеить обои обои будем клеить на эту стену эта стена и эта стена посмотрите какая стена у нас ровненькая На эти дырочки нам нужны будут то полки обратно будут вешаться И вторая на месте. Так, ну что, ребят, приступаем. Будем клеить обои. Наносить клей, короче, буду сразу на стены, так как стола у меня для обоев нету. Буду наносить вот таким валиком, щеткой. Сейчас попробуем, как она будет лучше, проверим. Так. Biddle, my boy. You got a mind, But even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. Uh, that's why they say fake it till you make it. A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst, toss and turn them to a game. Take the best, toss and put them on display. I'm repeating your brain till you're feeling no more pain. Uh, never slow yourself down. You can do some more. Получился у нас ремонт на кухне. Наклеили обои. Сверху все зашили. Все, друзья, вот такого вот получился у нас ремонт. Нам, правда, очень нравится. Надеюсь, и вам понравилось. Поэтому с вас лайк. И подписка. А я пока зовусь вам видео. Всем пока и до новых встреч.